Каркасные дома завоевывают все большую популярность в России. На сегодняшний день ни один коттеджный поселок не обходится без домов этого типа. Эта технология удерживает свои позиции благодаря простоте возведения домов, не требовательности к фундаментам, простоте эксплуатации и ремонта. Компания «Зеленый пояс Москвы» более 10 лет занимается строительством домов каркасного типа. За это время мы использовали в своей работе огромное количество отделочных материалов. Сейчас мы находимся на одном из наших строящихся объектов, при строительстве которого мы впервые использовали такой отделочный материал, как фасадная плитка Хауберг. В отделке этого дома мы использовали два цвета из коллекции Камень. Сверху травертин, снизу сланец. Мы сделали это для того, чтобы визуально отделить два уровня дома друг от друга. Для оформления углов, дверных проемов, мы использовали фирменные комплектующие Хауберг. Уголки с подсыпкой, идеально подходящие к общему цветовому решению дома. Узнали мы о фасадной плитке Хауберг несколько лет назад. Но все время присматривались, наблюдали, как строятся дома, какие эксплуатационные качества. Сновали у людей, которые живут в таких домах, дали отзывы. И вот в этом доме мы приняли решение использовать фасадную плитку Хауберг. Это был наш первый опыт использования фасадной плитки, и он оказался положительным. Мы не испытывали никаких проблем ни с монтажом фасадной плитки, ни дальнейшими работами по ней. Дом, отделанный фасадной плиткой, приятно выделяется на фоне его деревянных собратьев. Люди приходят, спрашивают, что это за дом? Что за отделка и удивляются, узнав, что это не каменный дом и не дом из пеноблока. Без подготовки бригады для работы с плиткой не потребовалось. Хватило одного мастер-класса и видеоуроков по работе с данным материалом. Фасадная плитка может дать нам то, что не могут дать другие материалы в данной ценовой категории. Это солидный и эстетичный внешний вид. Открылось еще одно преимущество фасадной плитки – ведь человек, который хочет обновить фасад своего строения, может сделать это самостоятельно, без посторонней помощи и получить прекрасный, освеженный и новый облик своего дома. Тем, кто собирается начать работать с фасадной плиткой, я рекомендую внимательно относиться к крепежу. Крепить плитку правильно исключительно по инструкциям. Тогда и внешний вид будет эстетичный и Фасад вашего дома будет радовать и вас, и ваших гостей и родных долгие-долгие годы. На рынке существует большое количество материалов. Безусловно, есть материалы очень красивые, долговечные, но их цена не позволяет в каркасном домостроении для среднего уровня доходов использовать их в полной мере. Фасадная плитка Хауберг достаточно молодой материал, но темпы строительства домов с ее использованием впечатляют. Плитка получает широкое распространение по России. Люди интересуются этой плиткой. Поэтому мы используем в своих домах. Хауберг.